Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня уже традиционно у нас будет техническая рубрика. Что мы будем делать? Внимание! Мы будем сегодня мерить батарейки. Но не те батарейки, которые у меня в вейпе для курения, а те батарейки, которые питают нашу лодку. Итак, внимание! Тест батареи. Так как на Мартиник у нас есть масса друзей, нам передали такой вот ланчбокс. Но опять же, ланчбокс не чтобы есть, а чтобы мерить. Короче, такое вот модное устройство, которое меряет, насколько батареи живы или дохлые и насколько сильно. Короче, спасибо Фрэнку за то, что дал мне такую штуку. Вот она. Как ей пользоваться, я понятия не имею, но здесь есть мануал, то есть RTFM, и надо начинать мерить. Вот у нас, здесь, наверное, сейчас будет видно получше, две батареи из общего банка, которые мы будем проверять. Для этого нам нужно их просто исключить из системы. То есть сначала мы откручиваем, естественно, плюсовой. Я вам уже показывал наш фонарик. Он с магнитиком. Очень прикольная штука. Ладно, берем дальше ключик на 10. И начинаем снимать плюсовой контакт. Ну вот, плюсовой я снял. А теперь переходим на минусовой. То есть наша задача сейчас просто отключить батарею из э, общего банка батарей но при этом нужно ее не, за, не закоротить эти контакты между собой иначе будет большой фаер короче, это откручено снимаем так, все теперь нам нужно зачистить эти контакты ну, во всяком случае так было написано в мануале на прибор который я вам уже покажу так, зачищаем сильно не нужно, нужно просто сделать, чтобы ну, минимально убрать оксиды. Так, ну вот. все, это готово. А теперь подключаем, собственно, наш прибор. Первым мы подключаем минусовой и делаем так, чтобы контакт был хороший. Ну и теперь, собственно, подключаем плюсовой. Так, все, мы это сделали. Есть. Ну, собственно, запустился наш прибор. Я им никогда не пользовался. Сейчас будем разбираться, что, собственно, там такое. Так, я так понимаю, что-то он долго запускается. Хотя, может и нет. А ну. Так, есть. Это он спрашивает. Сейчас я попробую как-то сделать, чтобы был полярик виден. О. Так, э, он спрашивает снаружи автомобиля, мы тестируем. Ну да, снаружи. Так. Господи, ну, на французском. Ладно. Сейчас будем смотреть по мануалу, что значит Авант речержа. Авант это после. А, понятно. То есть это после. Нет, значит не после. А, п а, все. Авант это после, да, правильно. А это перед, то есть батарея у нас не полностью заряжена, то есть до какого-то процента. Окей. А теперь нужно ввести э, тип батареи. Это значит, это до, а это после. Да? да, понял. Это до, а это после. Ага, понял, понял. Сейчас идем назад тогда. Так, снаружи. Снаружи. Окей. Так, апре это после. после. Нет, у нас не АПР, у нас такие авант. Так, теперь выбираем батарею АГМ. Нет. Так, тут нужно выбрать эта информация. Есть, должна быть на батареях написано. Но какая из них, я не знаю, сейчас смотрю. RTFM read the fucking manual. Смотрим типы батареи, которые используются, что выбирать, потому что на наших батареях ничего не написано. Итак, что у нас здесь? Ланч, понятно, это все понятно. С этим все понятно. И вот они говорят, что нужно Select Battery Type. Угу. Вот сейчас надо посмотреть, что же каждый тип значит. Смешных обозначений. GB, China National Standard. А вы думали, это grid Британ? А нет, это Китай. Блин, не знаю, что здесь выбрать. Потому что на гелевых батареях я могу выбрать гель, а на вот, вот этот тип батареи я даже не знаю, что это. Так, я думаю, надо выбрать будет... XAE... Вот сай выбрали. Окей, хорошо. Ты. Так, теперь нужно выбрать тысячу э двести. -э -э Окей, выбрали. Так, отлично. Health 11%. процентов. Батарея похожа жопа. Но есть вариант, что я просто выбрал неправильный тип батареи. Сейчас надо будет посмотреть. Просто на этой батарее вообще нету никакой спецификации в этом то вся проблема это обычная кислотная батарея ну что это потому что если скажем вот у меня есть Xside гелиевая батарея одна стоит в системе потому что я ее заменил предыдущую ну, с этой все понятно но с этой ладно сейчас буду разбираться смотреть может просто выбрать, выбрать, выбрать другой тип батареи и посмотреть на данные ладно, пока мы занимаемся выяснениями Пока мы занимаемся выяснениями типов батарей, у нас есть одна батарея, вот которая гелевая, которая точно понятно, что, что она и как. Вот я ее сейчас попробую подключить и ввести все данные именно с этой батареи. Пока одеваем все обратно. Так это одето. Ну и собственно берем и просто закручиваем то, что у нас было ранее откручено. Так, ну что, пришла очередь Геля. Так, плюс снял, сейчас аккуратно снимаем минус, чтобы это все не закоротить. Так, контакты свободные. Теперь наша задача подключить, собственно. Наше устройство. Итак, минус. Мы одеваем сюда. Ну и плюс одеваем на плюс. Так, это одето. Прибор запустился. Ждем, пока он начнет что-либо нам показывать. И поехали выбираем. Так, снаружи батареи. Так, недозаряженные. Выбираем тип батарей. Вот у нас идет выбор гель так гель и стандарт господи так этикетка ходи сюда что, что там за стандарта у нас так выбираем наверное вот этот и ампераж 1350 Так, батарея 67% живая. Так, бонная батарея. Ну, типа еще нормальная батарея. А вот эта вот, которая внизу с 10%, она типа под замену. Вот, собственно, я так понимаю, что вот это вот нижний статус, типа бонные батареи, это как раз то, что и надо знать. Ну ладно, по такому же принципу сделаю остальные батарейки. Так, что нам говорят эти стандарты? Так, измеряемый рейндж. Для батарей от 100 до 2000, окей, хорошо, вот он говорит «тестинг», и потом, что значит «что». SOH – это means State of Health, то есть это то, насколько она живая, и SOC – это State of Charge, то есть насколько они заряжены. То есть у нас и в том, и в том случае было 98% заряда, что соответствует, но вот State of Health – в одной из батарей 10%. Сейчас проверим остальные. Даже если я ошибся с выбором вот этого вот measuring стандарта, я буду понимать... Относительное здоровье батарей одной относительно другой. То есть, если они все э, имеют одинаковые SOH типа 10%, то ну, значит, как бы им всем уже хана время пришло. То есть уже пора и соби знать, хватит их мучить. А если одна будет больше, одна будет меньше, тогда будет понятно, какая дохлая и какая на себя тянет энергию. Так, едем дальше. Теперь идем в каюту на порт сайт. Батареи у нас находятся здесь. Вот эта вот левая вот эта батарея, это батарея двигателя стартовая. А вот эти, раз, два, три, это три доместика. Есть еще одна батарейка вот тут. Это генератор, но она отдельная. То есть она нас не интересует. Мы ее меняли относительно недавно. И фиг с ней. Сейчас нужно открутить будет все вот эти три батареи и померить их отдельно. С, батаре... С первой батареи контакты сняты, только нужно, наверное, контакты будет немножко зачистить, какие-то они такие не супер живые. О, так лучше. Так, прибор есть. Минусовый контакт. Сюда. Мы его так одеваем хорошо. А плюс одеваем вот. Сюда тоже вот так хорошо. Прибор у нас запустился. Все, окей. Тестинг. Так, здесь тоже он. 11% хелс у нас идет. То есть вроде одинаковые. Ладно, так я проверяю все остальные батареи. Так, -с. нет, внутри баты, батаре... внутри. Так, она у нас полностью заряжена. Так, это у нас. Это у нас, смотрим, какая батарея. Так, это стартовая на соточку. Спрашивают, где она установлена. Так какая разница, где она установлена? Пофиг. Так, САЯ. САЯ вообще, Смотрим. А, СССР. И вот здесь СССР. И вот мы смотрим... Вот оно. си, -си. Эй. Это хотя бы мы четко поняли. Итак, ладно, окей. На тысячу. Ну так, на 38% процентов живая, хотя я ее менял относительно недавно. Ну, ладно. Пока меня этот вариант устраивает. Просто надо будет перед выходом уже просто купить новую стартовую. Все батареи приблизительно дохлые одинаково. Ну, кроме стартовой. Стартовая, ладно, это все мелочь. А вот эти... Ну, будет скоро замена у нас все равно батареи на новая. Поэтому пока еще поживут, а там будет видно. Раз уж мы все проверяем, я подключаю сейчас и проверю стартовую батарейку для джинсета. Это наш генератор. Так, встроенная, да. Смотрим тип батареи. Вот здесь вот у нас вот тут. Так, выбираем. И это у нас EN батарея. EN, вот она. Окей. Okay. 480, это у нас маленькая батарейка. Ну все, проверка. 64. Ну, здесь есть вариант, что ее нужно просто зарядить. Может быть с нее стартовал генератор. Но 64, хоть оно и написано, Replace, может быть оно и нормальное. Сейчас вот у нее 385 ампер. Друзья, спасибо за то, что были с нами на нашем канале. Я надеюсь, что данный выпуск был вам интересен тем, что вы поняли и разобрались, как собственно меряются батарейки и насколько они живы. В нашем случае мы собираемся эти батареи менять на новые, но это уже будет совершенно другая история. Поэтому ставим лайки, подписываемся на канал, проверяем колокольчик, кнопаем комменты и до следующего выпуска уже через несколько дней. Пока!